Поздно ночью, за закатом или утром на рассвете, не сказав друзьям и близким, мы достанем чемоданы в забытую деревню, ткнув на карте, мы уедем или уплывем на лодке в самый тихий океан, или в белом самолете в самый теплый город мира за высокими горами убежим на пару. С тобой обессилила квартира и черствее стало сердце от бессмысленных монет. В чемодане будут только наши две зубные щетки, Пару книг и старый плеер, кеды, майки и блокнот. Представляешь, мы с тобой из обычной самой лодки пересадим где-то в карнах на огромный пароход. Можно в поезд, мне не важно, Лишь бы только из столицы, Лишь бы люди не узнали о тебе и обо мне. Ты же видишь, как упорно в этом городе не спится, А зимой мне не спится в этом городе вдвойне. Я уверена, мы сможем стать свободными, Как дети. Представляешь, сколько в мире городов и чуд стран, я прошу тебя сквозь слезы, ну, давай с тобой уедем и плывем на лодке, в самый тихий океан. Но как будто отстранившись от меня душой и телом, он спокойно сел на кресле, спрятав пальцы в кулаке и, пугая долгим взглядом произнес спокойно смело чемодана нам не надо мы поедем на легке.